Привет всем! Сегодня мы прыгаем с парашютом. И это хорошее время проговорить про страх. Потому что страх – это очень важная эмоция, которая сдерживает нас в жизни. И часто говорят, что за страхом стоит тот человек, которым ты хочешь стать на самом деле. Речь идет о знакомстве с девушкой, открытии компании или преследовании своей мечты. Я для себя нашел три основных приема, как можно преодолеть. Самый мощный способ. Для меня это еще больше страх, надо доминировать свой страх, детские мечты надо исполнять. Раскрыл первое, это страх, что будет меньше чего-то, страх, что ты потеряешь что-то. И третье, это никогда, что чего-то никогда не будет. Я либо сделал, либо не сделал. От этого все зависит, либо было действие, либо нет. Сегодня я продоминировал свой страх.